Приемник после обработки керосином. Как видите, керосин кое-что счищает, но, вы не все. Коррозия все-таки на металле шасси есть небольшая. Хотя, видите, аккуратненько, чистенько все получилось. Стрелочка на месте. Все родное. Видите, показываю все уголки. Ну, на палочку, тряпочку и смазываем. Как в том анекдоте. Все лампочки подписаны, как вы видите. Вот так. Ну, а это вот чернота, это уже неотмываемое что-то. Керосин не берет. Ну, я сейчас подвал покажу. Ну и кабель заблестел. Мягче, конечно, не стал, но заблестел. Преобразователь очистился получше, чем приемник. Смотрите сами. он ну, трансформатора это лак, как я понял, был лак, лупился чуть-чуть. Видите, как чистенько, Так вот и... вот, видите, все. Вот. Бумага в которую завернуты конденсаторы, чуть-чуть керосином пропиталась, но ну, высохнет все. Мультивибратор. Сразу видно, что собирался вручную. Посмотрим, как он запустится или нет, не знаю. Посмотрим. О, забыл колпачок с предохранителем вкрутить. Вот такой шкуркой, это краешка от шкурки, Нарезаю ее на производстве. Краешки можно забрать. Мелкое-мелкая. Вот что получилось после обработки боковины корпуса. Но это так для пробы обработано. Не знаю, как видно будет на солнышке. Ну, эти Основание не обрабатывал, вот только боковинки. Отпробуем шкурочкой. О, помогает очень хорошо. Самая мелкая. Эта зернистая. Так, ну, есть смысл шкурке прийти. Возьму дремель и попробую. Я думаю, не сильно не будет. Thank you. Для начала проверяем подачу питания 12 вольт на выключатель. Так, есть. Питание приходит. Пога Все нормально. Так. Теперь проверяем выключатель. Встаем две ножки. Включаем. Тишина. Вот ножки замкнул. Вот. А если на ножки встать отдельно, то... Но. придется менять переменный резистор, который отвечает за громкость и за включение. Сейчас будем его снимать. Так, для этого надо открутить 4 винтика, которые крепят рамку декоративную рамочку. для аутентичности ничего гарверочки так сейчас это, это, это, это, это удобно стагивать крутить не очень удобно Четыре винтика открутили рамочка снимается, чуть отгибаем стрелочку, такая рамочка, так, и откручиваем. Громкости сублипших совмещенной и у меня хорошо разбирается, видите, все-таки хранился в сухости, ничего не закисло. Вот теперь надо отпаять проводки аккуратно.